Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала Волков Информ. Отличные новости. На предстарт выходит новый матричный проект от топовой администрации с очень крутым и продуманным маркетингом. Проект называется Легион. Те, кто следит за моим каналом, наверное, обратили внимание, что в последнее время я пропустил несколько новых матричных проектов, но я это сделал сознательно, потому что искал для себя действительно что-то стоящее, что-то интересное, что-то такое, чем можно было бы поработать вплотную, надолго. И чтобы маркетинг был действительно интересный достойный и по всем критериям соответствовал топовому матричному проекту и это проект легион при фаза начнется в конце июня сразу как только закончатся все подготовительные и заключительные работы на сайте насколько я знаю уже идет этап тестирования с админом проекта я на связи. Как только все работы на сайте будут завершены, ссылка появится у меня в первых рядах. И где же можно будет ее взять? В первую очередь я выложу ссылку в своих предстартовых чатах, которые я создал специально под проект «Легион». Это чат ВКонтакте и это чат в «Телеграме». Обязательно добавьтесь в них. Ссылка на эти чаты будет внизу в описании под данным видео. Добавляйтесь, следите за предстартовыми новостями проекта. Ссылка на регистрацию в Легионе будет оперативно выложена именно там, в этих чатах. А потом уже я распространю ее дальше по своим ресурсам. Это канал в YouTube, канал в Телеграме. Расстановка в структуре будет производиться по времени активации. То есть, когда вы увидите ссылку, нужно будет не только зарегистрироваться в проекте, но и сразу купить нужные площадки. И как только вы проплачиваете площадку, вы занимаете свое место в структуре. Это были организационные моменты. Теперь давайте рассмотрим преимущество проекта Легион. Чем же он так хорош? Во-первых, это очень доступный вход. В проекте «Легион» будет три коротких площадки по 4 стола в каждой. Это будут 7 местки. Площадки будут называться «Вега», «Альфа» и «Омега». И зайдя на самую доступную площадку за 100 рублей, можно пройти все остальные площадки, поскольку они взаимосвязаны друг с другом. При желании, конечно, сразу можно зайти на несколько площадок. Давайте рассмотрим. Вот площадка «Вега» — это первая площадка за 100 рублей потом следующая площадка это альфа стоимость входа в нее 300 рублей и самая дорогая площадка это Омега за 3000 рублей. Я на старте конечно же буду заходить на все эти площадки, но опять же скажу, что при желании вы можете зайти на более доступных за 100 и за 300 рублей. Итак, первое преимущество это доступный вход и второе очень важное преимущество, которое мы рассмотрим состоит в том, что эта матрица Легион подходит на 100% для пассивных участников. Здесь зарабатывать можно долгосрочно, структура не будет останавливаться долгое время матрица не будет застаиваться благодаря еженедельной обязательной покупке клонов. Покупка одного клона за 100 рублей будет являться обязательной для всех участников проекта. Даже если вы зашли на первую площадку за 100 рублей или купили все имеющиеся на платформе площадки, все равно каждую неделю все участники обязаны будут купить одного клона за 100 рублей на первой площадке вега. А поскольку все эти площадки взаимосвязаны, будет толкаться не только площадка Вега, но и все остальные площадки, потому что здесь взаимный переход между площадками. Продвигаться будет и Альфа, и Омега. И это является очень большим плюсом, особенно для пассивных участников, которые, которых не получается приглашать. Но они хотят зарабатывать в матричном проекте. Вы только представьте, зашли вы в матрицу, стали там в самом низу и по какой-то причине у вас не получилось пригласить людей. Через неделю вся структура, которая находится выше, покупает по одному клону. Эти обязательные клоны становятся по порядку сверху вниз, слева направо, и вся структура над вами без исключения покупает по клону. И уже через неделю у вас заполняются площадки, у вас заполняются матрицы, потому что все эти клоны будут падать под вас, они будут падать в самый низ. А через две недели вы пройдете еще дальше по структуре. Возможно закроете площадку. То есть для пассивных участников, которых на самом деле большинство, такой маркетинг это вот самое то. Дальше третье преимущество рассмотрим это возврат ваших вложений. Рассмотрим первую площадку, это площадка Вега. В каждой из этих площадок по 4 7 местных стола. И первая выплата идет с первого же человека в вашей нижней четверке. То есть первые 2 человека вам падают, закрывают первую линию. С них вы ничего не получаете, потому что в этом случае получает стоящий ваш спонсор. А с третьего человека, то есть с первого человека вашей нижней четверки, и идут уже деньги на вывод. Вы получаете 100 рублей, то есть сразу отбиваете сумму вашего входа в проект. Это справедливо для всех площадок. Вот досмотр, посмотрим Альфа, тут тоже вход допустим 300 рублей. И с первого человека нижней четверки вы получаете на вывод 300 рублей. И тем самым сразу вбиваете сумму входа. Далее, следующее преимущество. Проект структурный, то есть здесь по маркетингу предусмотрены переливы. Количество мест в каждой линии ограничено, поэтому ваша структура будет заполняться несколькими способами. Во-первых, это вы сами лично можете приглашать партнеров, они будут заполнять вам структуру. Либо это будут переливы сверху от ваших активных вышестоящих кураторов. Количество переливов же зависит от нескольких факторов. Во-первых, от активности вашего вышестоящего спонсора и от скорости принятия вами решения. То есть, чем быстрее вы зайдете в проект, если зайдете на самом старте, в самом начале будут, естественно, как обычно, самые большие переливы. Также в Легионе по маркетингу предусмотрено большое количество клонов. Клоны появляются уже со второго стола, и с каждым последующим столом их становится все больше и больше. Это у каждого участника. И, а клоны это ваш практически полноценный аккаунт, который также как и ваш главный аккаунт, он двигается по столам, двигается по площадкам, зарабатывает деньги, получает реферальные вознаграждения. И так же как ваш основной аккаунт, ваш клон закрывает площадки и способен порождать новых клонов следующий прям жирный плюс проекта легион в том что здесь полностью управляемая структура вы можете выбрать в своей структуре любое место куда упадет ваш следующий приглашенный партнер или куда упадет ваш клон тем самым вы будете выравнивать свою структуру, не будете позволять ей застаиваться, будете продвигать ваших партнеров. Допустим, если кому-то из них осталось там пара человек до закрытия стола, вы сможете назначить любую ячейку под ним активной и все ваши партнеры, все ваши клоны будут падать туда, куда вы захотите и закрывать того, кого вы захотите. Следующий плюс состоит в том, что здесь можно заходить на золотой треугольник. То есть сразу выкупать себе 3 места и для этого не нужно делать 3 аккаунта, 3 раза регистрироваться. Вы сможете сделать золотой треугольник прямо из личного кабинета нажатием на одну кнопку. Такой функционал здесь предусмотрен. Ну и следующий плюс это распределение денег. Здесь 100% идет в сеть, здесь нет никаких комиссий, никаких админских поборов. Все новые деньги, которые заходят в проект, распределяются между участниками. Ну а заработок админа состоит в том, что он находится на самом верху структуры. Я думаю, что это все понимают. Теперь давайте вкратце рассмотрим сам маркетинг на примере платформы Vega за 100 рублей. Скачать эту PDF-презентацию вы сможете по ссылочке, которая находится внизу в описании под данным видео. Итак, платформа Vega, 4 коротких 7-местных стола. Все семи местки в основном работают таким образом, что все распределение денег происходит с вашей нижней четверки, с вашей второй линии из четырех человек. Как я уже говорил выше, с первого же человека вашей нижней четверки 100 рублей идет на вывод. Со второго человека 100 рублей идет куратору, то есть вашему спонсору, непосредственно тому человеку, который вас пригласил в проект. Ну а с третьего и четвертого человека накапливается необходимая сумма для автоматического перехода на второй стол за 200 рублей. Во втором столе с первого человека нижней четверки 200 рублей снова на вывод. Со второго человека 100 рублей куратору. И тут уже мы имеем первого клона за 100 рублей. Это ваш полноценный аккаунт, который открывается на первом столе площадки Вида. С третьего и четвертого переход на следующий стол. В третьем столе с первого человека нижней четверки мы имеем уже два клона за 100 рублей. В первый стол 100 рублей на вывод, 100 рублей вашему спонсору. Со второго человека один клон за 200 рублей. Опять идет на первый стол площадки Вега. Снова 100 рублей на вывод, 100 рублей куратору. С третьего человека часть денег накапливается на переход дальше, на четвертый стол. но ну и опять же идет 200 на вывод. И мы переходим на заключительный стол первой платформы Вега за 600 рублей. Тут уже клонов больше, на вывод больше. Ну это вы можете сами все почитать. Я думаю, что бессмысленно это все тут зачитывать. Здесь расписано все предельно понятно, дальше все посмотрите, площадка Альфа, здесь принцип точно такой же, только разные цифры. Если вы посчитаете, сколько идет на вывод, даже без учета клонов, даже без учета реферальных, пройдя каждую из этих площадок, вы приумножите свои средства, увеличите ваши инвестиции в проект от 14 до 18 раз, опять же, это без учетов клонов, а если брать во внимание то, что здесь огромное количество клонов, то если постараться, при желании ваш заработок вообще ничем не ограничен. Вот такой проект. И э, что нужно сделать сейчас? Предстарт, как я уже говорил, начнется в конце июня. Сейчас э, нужно вступить в те чаты, которые я подготовил специально для этого проекта. Ссылка на них внизу в описании. Вступайте. Следите за предстартовыми новостями, следите за этими чатами и не пропустите ссылку на проект. Старайтесь заскочить в новый матричный проект, одним из первых, потому что чем быстрее вы это сделаете, тем больше у вас будет шансов заработать здесь действительно хорошие деньги. Ну а на этом я свое видео заканчиваю, всем спасибо за внимание, если видео было вам полезным, интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Иван Волков, всем желаю удачи и больших заработков. До свидания.